У кого-то уже добрый день, может быть. Я расскажу сначала немного про себя. Я работаю в компании Samsung уже 8 лет. Это IT-шная компания, наверное, как многие из вас знают. И поступила я туда, очень хотела работать именно в Samsung, потому что по образованию я переводчик корейского языка. И жила тоже в Пусане, поэтому все это для меня было очень интересным. И поступила в Samsung и начала там свое развитие. Так, сейчас попробую переключить. Samsung, я, есть очень много подразделений именно Samsung, не буду перечислять все. Там, где я работаю, это именно Samsung исследовательский центр. А у нас есть два центра. Один центр находится на лесной, он занимается Artificial Intelligence, и наш центр занимается именно разработками всяких разнообразных фичей для кастомизации именно в смартфоны. Наш HQ находится в Сеуле и Сувоне. Это города Южной Кореи. Это все, что касается компании. В нашей компании приблизительно 400 человек. Так, идем Дальше. Цели и задача проекта – это удержание сотрудников через корпоративные мероприятия. Сразу же хочется отметить, что раньше у нас не было а, прям очень четкого плана мероприятия, которому мы следовали. Все а, было очень по запросу именно руководителя. Цели которую мы хотим решить при помощи этого мероприятия, это удержание сотрудников. Потому что именно сейчас очень важно показать сотрудникам, что мы о них помним. Мы хотим задействовать не только сотрудников, но и их детей, семью. То есть у нас будет разное влияние именно на наших сотрудников. И, конечно же, вторая цель – это привлечение новых сотрудников. Потому что все мероприятия могут помочь нам в поиске привлечения новых сотрудников, если у нас будут проходить мероприятия успешно, наши сотрудники будут рассказывать о них своим друзьям или своим родственникам и будет работать, как говорится, сарафанное радио. Даже если сотрудники не будут участвовать в этих мероприятиях, у нас все время будут рассылки, у нас будет визу визу визуализация на ТВ-панелях, у них будет скажем так, сопричастность каким-то образом к этим ивентам. А задача – это, как я уже сказала, проведение разных корпоративных ивентов каждый месяц. Так. На следующие проблемы и задача. Проблема это увольнение. Мы хотим решить такую задачу, чтобы у нас сократилось число увольнений за полгода, и получить хорошую оценку по Samsung Cultural Index, который у нас проходит обычно в сентябре, я уже про нее детально рассказывала. И, естественно, чтобы у нас был маленький, маленький приток новых сотрудников. Если ивент пройдет успешно, сотрудники будут о нем еще долго рассказывать, как я уже говорила, и это поможет привлечь и новых сотрудников в том числе. Также на экзит интервью мы хотим повысить положительный фидбэк о компании с точки зрения именно корпоративной культуры. А именно эти задачи являются фундаментом компании. А если мы будем все время смотреть только, как люди увольняются и не будем ничего предпринимать, то мы будем тратить только время и энергию на, на то, чтобы научить новых сотрудников чему-то и чтобы они, скажем так, начали продуктивно работать и эффективно. Целевая аудитория. Первая целевая аудитория – это core staff, это наши инженеры. Возраст приблизительно от 25 до 40 лет. Мужчины 80% и женщины 20%. У нас по большей части очень много мужчин. Образование – это высшее техническое бизнес-тренинги, квалификации и так далее. Жизненная позиция у них это путешествие, именно современные технологии. Они читают все время какие-то научные статьи, в том числе и на английском языке тоже. Информационное предпочтение это журналы, газеты, именно технической специализации. Также они пользуются ВКонтакте, Инстаграм и Мессенджер WhatsApp. А «Курсстав» — это инженеры, а, и они являются ключевой аудиторией проекта, поскольку с их помощью мы, а, мы вовлекаем в развитие проекта участников групп. Также они являются неформальными лидерами компании, а значит, их авторитет, направленный на поддержку проекта, а, поднимет е, а, его статус и доверие к нему. Вторая аудитория у нас — это «Топ-менеджмент». А, это аудитория номер два, их возраст 45-50 лет, и это только мужчины они, образование у них высшее техническое тоже, и это тоже инженеры по большей части, они иностранцы, они к нам приезжают на всего где-то 4 года, иногда на 2, нам их высылает HQ, чтобы они, скажем так, решили какие-то вопросы, задачи, им штаб-квартира ставит и высылает их сюда, и вот они у нас все время меняются, скажем так, у нас таких аудиторий номер два, у нас нет стабильной аудитории, но это все время корейцы. Их жизненная позиция интересы это тоже путешествия, современные технологии, иностранные языки, потому что все из них владеют очень хорошо английским языком, все, пребывая в Россию, изучают тоже и русский язык, и, естественно, они постоянно развиваются. Информационные предпочтения, они пользуются социальными, по социальной сетью Facebook и мессенджеры WhatsApp и Telegram. Топ-менеджмент является тоже ключевой аудиторией проекта, так как от них зависит решение и будущее компании, и на них все ориентируются, естественно. Каналы и инструменты. Первое – это рассылка по почте. Но рассылка по почте мы не можем а, прям всех, а, до всех, а, если так можно выразиться, достучаться, потому что а, многие инженеры не читают рассылки. ТВ-панели. Они у нас висят на каждом этаже и, в принципе, они очень популярны. А, проведение фокус-групп для создания ивента, которое понравится всем. Опросы на портале также очень популярны у нас. И здесь я не написала, но также очень эффективным инструментом является и таунхолл где у нас задействуется и топ-менеджмент, и курс-став инженера в том числе. План мероприятий по реализации проекта. Я написала прям план без детализации. Первое, это, конечно же, создание плана мероприятий на год. Раньше у нас такого плана не было. А второе – это утверждение бюджета и цели корпоративных мероприятий. Бюджет – это тоже очень важный а, момент, и мы его очень детально всегда обсуждаем с CFO. А, и он его непосредственно еще а, обсуждает с HQ а, отдельно. А потом мы запускаем апрувла на каждый ивент. Ипрувла у нас очень много. У нас есть своя внутренняя система, а, где мы запускаем разнообразные ипрувлы, и на каждый ивент уходит от трех до шести ипрувлов. Естественно, мы проводим, будем и будем проводить коммуникации перед запуском ивентов. Это рассылка, ТВ-панели мы туда и загружаем, и видеоряд, и какие-то слайды. Задействуем и портал, и опросник запускаем. И, естественно, мы приступаем к самой реализации ивента. После у нас идет посткоммуникация. Нам важно понимать, насколько зашло, зашел этот ивент, что нам надо поменять и на что нам надо ориентироваться, чтобы мы в следующий раз этот же ивент сделали еще лучше, чтобы он выстрелил еще круче. И подводим итоги проекта. Дальше по плану мероприятий, по реализации проекта, я здесь начертила вообще... По месяцам я не буду а, углубляться, чтобы не терять время ваше, а, просто чтобы вы понимали, что вот а, у нас каждый месяц а, планируется а, систематично проведение различных мероприятий, в том числе и корейских Вот в сентябре вы видите ЧУСОК, это именно корейское мероприятие, это самый большой праздник в Корее по сбору урожая, потому что мы наших коллег хотим приобщить еще и корейскую культуру, это очень важно, у нас корейская компания, и мы должны как как... Как мы, как мы можем сгладить все эти моменты и а, показать им, чем хороша культура, к чему им быть готовы, что мы, в принципе, делаем еще и а, на онбординге. Дальше команда проекта HR Park будет заниматься реализацией проекта. Собственно, я туда и вхожу. Джей будет заниматься закупкой нужных материалов и подарков для всех ивентов. И, конечно же, никуда не, не обойтись и без IT-поддержки. Итоги проекта и проверка результативности. Критерии оценки и эффективности проекта мы можем измерить по Samsung Cultural Index. Это у нас опрос от штаб-квартиры, я бы о нем уже говорила. Он проходит с сентября, с 1 сентября по конец сентября. Это очень важный опрос для всех для всех Samsung во всех странах, и э, наш итог, мы хотим повысить его на 5%, именно блок, который связан с корпоративной культурой и с ивентами. Э, и способ измерения эффективности – это еще, конечно же, опросы и глубинные интервью.